Что мешает женщине захотеть отношений, отношений с мужчиной, создания семьи. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я хочу так очень подробно остановиться на этой теме. Я расскажу о себе. В 23 года в моей жизни произошел развод из-за измены моего мужа не первые уже измены, а такой серии, когда уже просто пришли доказательства ко мне домой, можно так сказать, и продлилось мое вот это уединение, как я всегда его называла, до моих 44 лет. У меня были мужчины, которые я не ставила перед собой целью создания семьи, я пользовалась успехом, была молодая красивая, и... Есть у меня в картах натальных определенные моменты, позволяющие очень быстро вовлекаться мужчинам, очень быстро хотеть со мной отношений. И мужчины мной интересовались. У меня было несколько предложений замуж за этот период, я их отвергла, за что потом пришлось просить прощения. Да? Может быть, не лично, но, во всяком случае, пришлось прощения в практиках, в медитациях просить, потому что это тоже ухудшает ситуацию для следующих отношений но в момент когда я отказывала мужчинам я не осознавала что я делаю им больно что что я не права да? мужчины были хорошие ну ладно идем дальше поэтому я прекрасно понимаю женщин которые иногда мне пишут что им прекрасно одной у меня было 19 лет опыта быть одной И это, наверное, больше, чем многие женщины проводят в одиночестве или в уединении, как я считала. Мне казалось, что я все сама себе заработаю, все сама куплю, мне хорошо, меня никто не волнует, я там скушаю любую вкуснятину, которая мне захотелось, приготовлю себе все, что мне захотелось, пойду к подружкам, проведу праздники у подружек и так далее. Дети, дочь выросла с зятем, они часто уходили в гости на Новый год к друзьям, ну и идти с мамой в гости на Новый год как бы не вариант. да, Поэтому мне приходилось очень часто оставаться одной на Новый год. И еще это началось в какой-то момент, когда подруги перестали меня звать в гости. Не знаю, как это объяснить, но я думаю, что вселенная просто мне давала понять, что мне пора тоже создать семью. То есть вселенная управляла моими подругами таким образом, что им приходилось делать такие серьезные поступки, может быть, против своего сердца даже. Но тем не менее это было ценно для меня. Я это сейчас осознаю. Я благодарна моим подругам, что они поучаствовали в принятии моего важного решения в жизни. Теперь, когда я на самом деле счастлива, я понимаю, что в тот момент мне реально было нужно кому-то говорить, что мне хорошо одной, как будто что-то внутри не было с этим согласно, как будто какие-то внутренние сомнения закрадывались в меня. И я понимаю прекрасно всех женщин, которые ведут себя точно так же, стараясь где-то сказать, где-то повторить, если попадается какой-то пост, где можно в комментариях высказать свое мнение, нужно высказать свое мнение, иначе никак. Вот ей хорошо одной, она может быть там год-два одна после травмированных каких-то отношений, после каких-то пьющего мужа или неуважающего, не ценил, не ценил который ее, да, и она, наконец-то, год-два ей хорошо, и она уже чувствует внутри, что душа не согласна с этим уединением, с этим одиночеством и не согласна с тем, что ей хорошо и она счастлива. И из-за этого ей нужно повторять, повторять, повторять. Она думает, как повтори в ложь тысячу раз, и она станет правдой. да? И поэтому человеку нужно везде это повторять, всем говорить, везде где-то написать. Да? Даже человек не задумывается о чувстве такта, что если он где-то это пишет, а надо ли тому, кому он пишет это под постом? Да? То есть Я считаю, это чувство такта, это воспитание. И если, допустим, мне не нравится порнуха или мне там неинтересны биткоины, я же не пишу под каждым постом про биткоин или про порнуху свое мнение, но это было бы смешно, правильно? Или еще какие-то темы, которые мне неинтересны, или где я не согласна. Да? Там, я, может быть, не согласна с медиками, да? что там таблетки они э, ни к чему хорошему не приводят, кроме как э, убрать симптом. Но я это имею право говорить только на моей стене. То есть моя стена – это мой дом, и я в моем доме могу говорить, что хочу. И если я пришла к соседке, я уже должна подумать, а стоит ли мне говорить там мое мнение. И комментарии – это точно так же. И вот что же мне мешало хотеть э, идти в отношения, что же меня останавливало? В первую очередь это гордыня. И эта гордыня заставляет людей везде, везде говорить, говорить, говорить о том, что они счастливы, им хорошо одной. Вот если я действительно счастлива, мне уже все равно, скажу я это или нет. Во мне внутри это состояние, и душа моя с этим согласна. И поэтому у меня нет никакой потребности кричать где-то «я счастлива», «мне хорошо», «нет, мне хочется другим пожелать счастья». Потому что оно у меня есть, потому что я внутри наполнена. И все. Но никому доказывать, что я счастлива, я правда счастлива, мне хорошо. Мне уже не хочется, потому что я не одна. У меня есть муж, который видит, как я счастлива. Который разделяет со мной эти ощущения. И я по-другому себя чувствую. Душа согласна со мной. И все, мне нет никакой потребности. Тем более где-то на чьих-то стенах писать какое-то свое мнение о том, что я счастлива и так далее то есть гордыня она заставляет что такое гордыня это такая часть нас которая заставляет нас прыгать то вниз то вверх в эмоциях то я королева то я ниже плинтуса и вот это вот прыжки туда-сюда они дают очень мощную энергопотерю и нужно где-то подпитываться энергии иногда эта гордыня заставляет кого-то обесценить чтобы чувствовать себя лучше это гордыня, ну, мы знаем, наверное, таких людей, да, вот надо там кого-то покритиковать, у кого-то там ноги короткие или там вес много или еще что-то, и она в это время, произнося эти фразы, думает, о, у меня там все в порядке, и, она, и, и в душе тоже у нее душа не согласна с этим, и ей нужно снова и снова повторять какие-то моменты, чтобы на какой-то маленький момент э, почувствовать, что с ней все в порядке что это с другими не все в порядке, а с ней все в порядке. Да? То есть это вот такая штука гордыня. Когда ее гармонизируете, она идет такая ровная. Она как «я королева, все вокруг короли». И уважительное отношение к себе, уважительное отношение к окружающим. Вот это гармоничное состояние гордыни. И нет этой гордыни только у святых. Вот святые ее уже просто проработали в практиках. Да? То есть это достаточно серьезная работа. То есть с одного дня ее не сделаешь. Это Такая часть нас, такой аватар, такая составляющая, с которой достаточно долго приходится работать. Но она, конечно, нужна для того, чтобы мы чего-то хотели достигать. Да, то есть э, в ней тоже есть свои плюсы. Но ее нужно держать гармоничной, чтобы не было энергопотери, и чтобы вам было комфорта. Убеждение. Убеждение, что мне хорошо одной. Я бы сказала, это вражеское убеждение, и что нет никакого смысла ему поддаваться просто я вам говорю как опытный человек с 19 годами опыта рано или поздно этот период и у вас закончится и вы поймете что вы были неправы как и я да? то есть я поняла что я там, 19 лет я просто лучшие свои годы потратила на глупости да? лучше бы я создала счастливую семью то есть не обязательно что вот первая семья у вас не получилась и все на этом надо крест поставить, ну, как я, например, ставила. Но у меня была цель научиться отношениям, да, то есть это мне было 23 в 1995 году, и в тот момент не было ни интернета, ни тренингов, не было толком книг, где можно было почитать, и для меня было очень трудно, то есть я просто перед собой поставила задачу, что как только я пойму, что такое, как взаимодействовать с мужчиной, чтобы и тот, и тот был счастлив, чтобы не нужно было женщине обесценивать мужчину, унижать, как делала моя мама, чтобы не нужно было слишком много доверять мужчине и не проверять его, как делала я в первом браке. да. То есть такие две стороны медали вот у меня были, понятны мне, как действовать. Но как вот середину, вот эту золотую середину, как вот правильно, чтобы это и мужчине, и женщине было хорошо, я не знала. И я просто перед собой поставила задачу, что пока я не, не выясню, как это все делать правильно, ну нет никакого смысла заводить отношения. То есть я целенаправленно искала эти знания. Я ходила на тренинги к психологам, групповые программы проходила у психологов, очень многих психологов очень хороших психологов, да, даже у таких, которые в какой-то момент сказали, что психология она очень ограничена, нужна квантовая психология, астропсихология, у которых больше границы расширены, и больше возможностей рассматривать каждую личность и больше возможностей помочь через соединение нескольких программ, нескольких психологических изучений. Много лет я потратила на то, чтобы найти эти ответы на мои вопросы, которые были во мне и, наверное, в каждой женщине. И в конечном итоге я свою жизнь сделала такой, какой мне надо. То есть я вышла замуж, когда уже знала, как общаться с мужчиной. И уже не позволяю себе делать ошибок, потому что ошибки – это непозволительная роскошь. Нам приходится очень дорого за это платить своим плохим настроением, своим неудачным днем, своими потом воспоминаниями, травмами, впечатлениями, которые впечатляются в наши тонкие планы, остаются, пока мы их не проработаем в нашем тонком теле. Поэтому это очень важно. И отсутствие знаний это вот в моем понимании, когда у меня не было знаний, я ничем не отличалась от животного. То есть я кушала, там, извините меня за выражение, ходила в туалет, да, спала. Все. Да? Ну, я еще читала книги, потому что я искала все это, все эти решения. Но если бы я этого ничего не делала, то я ничем не отличалась от животного. Да? Вот там кот или кошка кушает туалет и спит. Все. Вот он уровень животного. То есть человек, в принципе, отличается от животного только тем, что он существо анализирующее, думающее и ищущее. Ищущие знания, которые помогают ему, его жизнь создать такой, какой ему захочется. Для меня это важно. Простите меня за мою прямолинейность, но для меня именно так я это все понимаю. Да? непонимание знаков законов природы и разницы между мужчинами и женщинами напрасные ожидания со стороны мужчин каких-то поступков догадается про эту инициативу в моей, в моей жизни тоже это было да? то есть я ждала готового как муравьева в Москве если за мне верят что вот хочу счастье все сразу получить чтобы пришел готовый воспитанный там классный но он такой около какой-то женщины которая его воспитала ему там хорошо около нее и он не собирается бросать ее искать куда-то что и для мужчин очень ценно когда женщина помогает ему понять себя да, делать правильные поступки и все такое это очень важно. не было баланса брать давать да. у меня допустим был мощный перекос в то что я себя вкладывала полностью в отношения я готова была там и вкусненькое готовить и чистоту наводить и все для мужчины делать и вот глазки мы заглядывать на задних лапках прыгать и все такое Получать. В конечном итоге все съезжало на минус, минус, минус. В начальном этапе какие-то были там подарки, финансовые вложения. Потом все это уходило, уходило, уходило на минус. И в конечном итоге я поняла, что это моя ошибка, что я этот момент не контролирую. Я его пустила на самотек. И э, важно его контролировать каким-то таким способом, чтобы было комфортно мне и мужчине. И здесь тоже нужны были знания определенные. Я думала, что достаточно внешности на какой-то период и просто удачи, повезло-не повезло, чтобы жить с мужчиной счастливо. Оказалось после того, как я получила знание, что это совсем не так. Повезло-не повезло ⁇ повезло, это детский уровень. Я была на детском уровне. И здесь с любым абсолютно мужчиной можно построить отношения и сделать из мужчины то, что вам нужно. Да, то есть, если даже нет возможности получить все готовое, как хотела бы Муравьева в Москве слезам не верят, и многие женщины также этого хотят, многие ищут мужчину там супер умного, супер красивого, супер там, ласкового, не знаю, заботливого, гармоничного и так далее. И бывает, что тратят всю жизнь, и так и не находят. Да? То есть статистика нам сегодня показывает однозначно вот это вот мировоззрение, которое приводит людей к одиночеству, это очень грустно в 70-80 лет быть одной. Хорошо, если детям есть время приходить к вам, а если они заняты своими семьями, своей работой, и у них совсем нет на вас время, то это очень грустно осознавать, что время упущено, в 80 лет уже не пойдешь на свидание, и э, остается только радоваться тому, что какая-то соседка с тобой говорила или вы там где-то пообщались с чем-то, перекинулись несколькими словами там встретились может быть в праздник новогоднюю ночь и так далее да то есть здесь это очень важно понимать то есть все в наших руках наших женских руках да, в нашей голове все инструменты есть главное найти инструкцию как эти инструменты применять потому что инструкция нам никому не была дана при рождении я не знаю, к счастью это или к сожалению, да, но мой путь поиска знаний был очень интересным, и я ни о чем не жалею. Да? То есть, может быть, было бы неинтересно, если бы мне эту инструкцию дали сразу. А когда я ее ищешь, что она становится ценностью. Не было примеров перед глазами счастливых отношений, и я не знала, как можно быть счастливой. Да? То есть, я видела какие-то какие ошибки делала моя мама, я делала, видела, какие ошибки делала моя бабушка, да, э, какие-то ошибки делали соседки. Да, и примеров было немного. Или были такие примеры, с которыми не пообщаешься, не поговоришь, как вам удалось стать счастливыми. Или если я задавала этот вопрос, то люди мне говорили, я не знаю, вот как-то само получилось, вот что-то делала правильно, видимо. И, а что она не знала? Да, то есть у нее не было сравнения с другими людьми, которые что-то делали неправильно. И они не могли ответить на мой вопрос, хотя я очень часто его в течение жизни задавала, когда видела более-менее, на мой взгляд, счастливые пары, которым удалось прожить долго, счастливо, и они готовы, рады были видеть друг друга. То есть Это тоже немаловажно. Есть люди, которые прожили по 50 лет, но они там друг другу желали зла или там, я не знаю, ругались, ссорились постоянно всю свою жизнь. И это но ну, это тоже не жизнь. Я считаю, ну, лучше никак, чем вот таки, такие отношения. Я даже согласна с теми девушками, которые говорят лучше одной, чем так. Я согласна. Но это э, такие отношения можно построить, не, не имея знаний. То есть это легко построить любой женщине отношения, э, не имея знаний, несчастливые. Да? И когда вы уже понимаете, как все делать, то никуда не денешься у вас получится с любым абсолютно мужчины счастливые отношения вы будете знать как правильно рулить как правильно пойти как правильно какой ход сделать в шахматах да и так далее что сказать какой взгляд какую эмоцию какую роль сыграть это очень интересная жизнь и благодаря нашим ролям нашим возможностям талантам способностям силам женским мы можем очень многого в жизни добиться ну и э, благодаря Вселенной, Богу, моим учителям, я всю жизнь буду им благодарна, моему духовному учителю, мой, мой путь к счастью э, все-таки пришел. Я смогла в, одной, в этой жизни стать счастливой, э, сделать счастливой одного мужчину, который э, на самом деле комфортно очень чувствуем друг друга построили эти отношения, несмотря на возраст. Да? То есть многие говорят там с возрастом тяжело притираться, тяжело подстроиться друг по другу. Ну там немножко другие моменты, не, не притираться, не подстраиваться, а просто взаимодействовать, уважительно к друг другу говорить какие-то свои мнения и искать компромисс, искать какие-то точки соприкосновения, к которым э, можно прийти, к общие знаменатели, к которым можно прийти в... Э, просто уложительно друг к другу, ведя переговоры. Там тоже, конечно, нужны навыки определенные, понимание природы мужчины, потому что одну и ту же фразу, ты говоришь, мужчине и женщине, и они по-разному по ее понимают. И здесь это очень приходится учитывать. Вопрос на засыпку. Вот после того всего, что я вам рассказала, как вы сейчас думаете, кто должен вдохновить женщину на то, чтобы она хотела замуж? Кто? Напишите мне, пожалуйста, ваши мысли под видео. Да? Я буду вам очень благодарна. Может быть, у меня даже следующие видео родятся уже благодаря вашим ответам. Я буду вам очень благодарна. Если вы чувствуете себя счастливо в уединении и вам хочется об этом сказать, возьмите, заведите себе тетрадку, да? вот купите себе красивую тетрадку и пишите в ней. Пишите каждый день, мне хорошо одной, мне хорошо одной, мне хорошо одной, мне хорошо одной, мне хорошо одной. И пусть ваши желания сбываются, пусть действительно счастье будет, но не рассказывайте об этом окружающим, потому что когда вы рассказываете, это очевидно, что что-то внутри у вас не согласно с этим, с этой фразой. И вы, чтобы доказать чему-то внутри, повторяете повторяйте эту фразу и очевидно это со, ну, со стороны это очень очевидно то есть окружающие люди я даже думаю что не нужно психологическое образование чтобы понять что человек сам себе старается это доказать потому что внутри закрадываются смутные сомнения И ничего с этим не поделаешь поэтому подумайте еще раз да? еще раз над своими мыслями над своими э, ощущениями эмоциями отследите их да когда вы произносите фразу я счастлива какая эмоция идет потому что если душа не согласна эмоция идет грустная и прям слезы наворачиваются что особенно ну может быть на первом году нет а там за уже несколько лет будут наворачиваться слезы. Вы будете произносить эту фразу «я счастлива, мне хорошо одной», а внутри слезы наворачиваются. И я знаю это состояние, прекрасно знаю состояние. И я та, которая потратила напрасно 19 лет. Могла бы жить эти 19 лет в обнимашках, целовашках, прогулках совместных, в путешествиях, в отпусках вместе, вместе какие-то сотворчества какие-то делать. Я это упустила. Мне очень жаль об этом. И мне хотелось бы пожелать каждой женщине, не делайте мою ошибку, не тратьте свои 19 лет на свое уединение и одиночество. В отношениях с мужчинами женщина гораздо быстрее развивается, растет личностно, духовно, становится красивее, умнее, мудрее, успешнее, счастливее. И много-много можно перечислять. Я всем вам всего этого желаю. Поэтому, дорогие мои, главное, подписывайтесь на мой канал. Будете меня вдохновлять, и я буду стараться как можно больше снимать классных видео для вас, полезных и нужных. Обнимаю вас, мои дорогие. Люблю вас. И увидимся с вами в следующих видео в будущем. Пока-пока.